Если б ты знал, Как долго я тебя сегодня ждала, Ты, может быть, отложил бы дела, Зашел ко мне на два слова. Как раньше помнишь, Если б ты знал, Как я скучаю по улыбке твоей, Как часто я теперь завидую Моей сопернице новой. Если б ты знал, все время в виду, что в этом доме даже лестницу жду Тебя зимой и летом, это, о, если б ты знал Твержу я часто, оставаясь одна, хотя ничто б не изменилось для нас Если б ты знал об этом, что если мне Самой однажды к вам под вечер зайти Ведь можно просто проходить по пути И заглянуть к знакомым Как раньше помнишь, что если мне Игрушку сыну твоему подарить А возвратившись тосковать до зарей Огоньку чужого Часто в мыслях, совещаясь с тобой, Встречает чья-то неземная любовь Бессонные рассветы — это, о, если б ты знал, твержу я часто, оставаясь одна, Хотя ничто не изменилось для нас, Если б ты знал об этом.